Чего же, Мим? <звы> Что? Не хватает? <звы> Держись, мечта! От нас нельзя! Этим летом в кинотеатрах вас ждет новый сюрприз для всей семьи от Маши и Медведя. <звы> хм. Свадьба, которую устраиваю я, проходит идеально. Фотограф. Самый лучший в округе. У нас сегодня три свадьбы. <сёк> Эх, люблю я свадебки. Маша и Медведь в кино. Скажите ой. И другие необыкновенные приключения. Вы за нами. А мы за мечтой. В кинотеатрах с 1 июня.